4 июля девятнадцатого года сегодня. И руны, которые выпали, это Райда и Руна ак. Стойкость на пути. Как бы вас ни прогибали сегодня, вы только окрепните. Относитесь к событиям этого дня, как к испытанию на прочность. Вам под силу выдержать все. Руна Ак в этом поможет. Думаю, в этом сочетании энергии коснутся именно жизненного пути, однако любые путешествия сегодня тоже пройдут в таком же ритме. Вероятно, придется проторчать в пробке, когда вы опаздываете, или столкнуться с трудностями во время командировки. Если есть возможность, вообще постарайтесь избегать поездок. День о них не самый благоприятный. В семье возможны споры из-за противоположных взглядов, поэтому обсуждение деятельности правительства и других зловредных организаций отложите на более подходящее время. Новые знакомые в этот день будут только нервировать. Несмотря на то, что предложений сегодня может поступить много, лучше перенесите свидание на другой день. Финансы могут перейти в стадию исполнения романсов, но если планировать траты, можно избежать глобальной нехватки денег. Те, кто находится в категории «денег куры» не клюют, опасайтесь тех, кому наводку не хватает. Несмотря на все предсказания, я желаю вам прожить этот день максимально продуктивно для себя. И до встречи в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.